Друзья, накопилось много вопросов, которые требуют решения, требует ответов, и, собственно говоря, эти вопросы касаются того, как строить приложения, какие создавать проекты, как их между собой связывать, и все сводится к тому, что так или иначе вам придется это рано или поздно делать, поэтому чтобы не терять время, я решил создать простое, на мой взгляд, приложение, которое называется Pooling System, ну, то есть система голосования, и сводится на к тому, что есть простая бизнес-логика, которая собирает от пользователей, собственно говоря, статистику по какому-то вопросу, Который, собственно говоря, можно выбирать, количество может варьироваться и показывает количество голосов за то то или иное решение и в процентном соотношении. То есть элементарная, простейшая логика. Ну, суть, собственно говоря, не в том, как, как это будет реализовано именно вот этот вот пулинг система. Надумаю, что, собственно говоря, вам не составит труда это реализовать, а в том, как из простой вот это вот бизнес логики собрать приложение, посмотреть, как это применить клин архитектую, как строить проекты, как их связывать а возможно даже сделать несколько клиентов не знаю как будет дальше, как пойдет, посмотрим зайдет зайдет ли серия или нет ну а перед тем как начать вас прошу подписаться на канал тогда вы точно не пропустите новую серию и что, ну что, давайте начинать, собственно говоря, начнем с того, что создадим классы и, в общем-то, посмотрим, как их можно будет заиспользовать и в какую сторону дальше двигаться, как проекты и все такое. В общем, давайте начинать. Ну, полагаю, будет правильно начать с того, чтобы создать э, какой-то проект. Но дело в том, что я буду начинать не проект, а буду создавать solution, чистый, без какого-либо проекта, и потом объясню почему. Итак, название будет. Ну, давайте назовем колобонга какой-нибудь pooling system. В общем, не мудрствует а лукаво и так будет называться мое приложение, вернее папка solution в котором будет все находиться А я назову его здесь, у меня есть такая папка youtube, вот в нее я все собственно говоря и положу Итак, у меня есть чистый solution, в нем нет ни одного проекта я думаю начать нужно с бизнес логики то есть грубо говоря добавить объекты, которые собственно говоря будут являть собой непосредственно бизнес логику я создам консольное приложение. Нет, давайте начнем с правильного. Я создам объекты в library, то есть в library. Вот она. И это будет класс library. И, соответственно, пусть она также называется Calabongo cooling System. Ну, я добавлю префикс, но пусть будет, пусть будет entity. Собственно... Я потом эти entities положу в базу данных, не так написал, и я надеюсь, что придется их потом сохранить в базу данных, чтобы сохранять результаты, и в общем вот так вот у меня называется сборка, net framework 6.0, и давайте первый класс, ну, я, я его давайте удалю, чтобы прям совсем с чистого листа. Итак, задача какая? Мне нужно от пользователя собирать ответы и выводить статистическую информацию по количеству кликов на определенный ответ, выборки, да, и процентное соотношение. Итак, мне нужно какой-то пол, то есть голосование. Давайте создадим этот класс, назовем его Пол C-Sharp. И здесь у меня будет что? Здесь мне нужен стринг. Мне нужно здесь ввести question какой-нибудь текст. То есть текст запроса, вопроса, который будет задаваться ну, посетителем, например, моего сайта. И, соответственно, мне нужно создать еще один класс, который будет называться, ну давайте я его прямо здесь создам, потом вынесу в отдельный. И э, класс этот будет называться, ну допустим, пол э, answer, да, то есть ответы на конкретный, э, собственно говоря, вопрос. Так, ну для начала, текст у меня не может быть null, то есть он меня всегда будет травить чему-то, он не может быть пустым. И в соответствии с этим, давайте здесь тогда продумаем такую штуку. Нам здесь нужно тоже какой-нибудь string, и это будет, если это пол-answer название класса, ну пусть будет title, да, заголовок ответа ну или name, в общем-то, тоже вот здесь вот не может быть null ну, вы, вы, вы, наверное, знаете, что собственно говоря, naming convention в смысле naming и caching валидация, это одна из самых сложных вещей программирования так что правильное название подобранное это гарантия успеха так и, собственно, здесь мне тогда потребуется еще int это количество голосов и соответственно ну давайте сразу заведем какой-нибудь дабл это количество процентов мы его потом будем рассчитывать ну вот как-то вот так вот, да, то есть вот такие вот классы, теперь мне что нужно сделать мне нужно создать еще один какой-нибудь проект, я его назову консольный проект который где-то тут у меня был вот консольный систем, system. Ну, пусть будет консоль. Ну, клиент, например. Для того чтобы тестировать. Понятное дело, что я потом смогу поместить его в другие места. Не специально. Ну, на, на первоначальном этапе для тестирования функционала я буду использовать консольное приложение. Итак, здесь у меня ничего не нужно. Консольный клиент надо сделать стартовым по умолчанию. Добавить референс. На entity, окей, okay. и, в общем-то, мне здесь нужно написать следующее, var, пол. то есть я хочу создать конкретный пол, чтобы его посмотреть в действии. Вот, и в этот пол, ну, давайте в это, в это голосование добавим какой вопрос, во-первых, ну, допустим, как вам это видео, например такой вот дурацкий вопрос. И и далее мне нужно варианты ответов. Я их не предусмотрел. Давайте создадим answers. Ну, допустим, вот так вот. Это будет new list, uh, call answers. И мы создадим этот список новый. Давайте это свойство создадим. Ну, пусть будет лист. И надо сказать, что это свойство у меня может быть пустым, теоретически, хотя это бессмысленно. Да? Давайте, наверное, так и напишем. У нас пол без... то есть голосование без наборов ответов не может существовать. Но это как бы глупо. Так, и вот этот вопросик тогда нужно убрать. И теперь мне нужно эти ответы здесь на создавать. Я их буду создавать таким образом. Мне нужно только заголовок, а все остальное будет рассчитываться. Итак, ну давайте нормально напишу. Давайте я их так вот сделаю, чтобы можно было легко копировать. Также разработчик это та же самая секретутка, ну во всяком случае по работе с текстом. Большую часть текста вы же печатаете. вот. И поэтому нужно хорошо уметь владеть, собственно говоря, текстовым редактором который называется Visual Studio потому что по большому счету это текстовый редактор нормально а, допустим неплохо ну, давайте с большой буквы неплохо Ctrl d отстой какой-нибудь супер ну достаточно да я думаю вот ну и теоретически раз у меня есть какое-то голосование давайте сделаем консоли bright мне сейчас нужно создать бизнес-логику, которая будет обрабатывать всю эту штуку, которую я собираюсь сделать. Поэтому, теоретически, мне нужно здесь показать пол. Я его нажимаю Ctrl-R5. Результат у меня, ну, как вы видите, ну в общем <laughs> мне не нравится. Да? Другими словами, я хочу, чтобы у меня текстовое... Вот, надо сказать, что вот этот WriteLine, он отрабатывает пол по принципу ToString. То есть, если я напишу ToString, я вижу то же самое и, как вы видите, то же самое и для того, чтобы мне меня здесь появилась более полезная информация я в этот пол пойду в это голосование и сделаю вот такую штуку, которая называется Override String и я переопределю то, что я хочу видеть на экране например String давайте так вот var string builder new string он? вот он, builder и здесь давайте я сюда добавлю question text и здесь string builder хочу добавить еще давайте лайк добавим, чистую пустую строчку или даже нет, не пустую а такое подчеркивание точка под left сделаем 50 символов и дальше добавим мне нужно проверить ну, answers у меня не пустые всегда давайте вот так вот сделаем ну, хотя теоретически я могу предположить, что они будут не пустые, но всякие разные разработчики бывают, потому что у меня сейчас используется... Ну ладно, пока про это не будем. Давайте так. Давайте я здесь поставлю, что она у меня может быть null, потому что всякие разные разработчики бывают. А пол у меня можно создать только через конструктор. И сюда нужно поместить question нет давайте так string question text и тогда получается что я вот это вот буду задавать только через конструктор и вот так вот оно у меня будет работать ну давайте напишу question text равно question text собственно так вот уберем ну, то есть, я буду создавать пол, и создавать пол, то есть, голосование без какого-то вопроса смысла нету, поэтому я пропихнул эту информацию в конструктор. Открытого другого конструктора у меня не будет. То есть, я некоторым образом как-то ограничил действие разработчика, который будет использовать, в общем-то, себя, по большому счету. Итак, мне нужно понимать, что если у меня Answers Any, ну, то есть, вообще, хоть что-то там есть. Ну, во-первых, нужно их на ну проверить. Да, совершенно верно. И потом через for each я... Ну, давайте for each сделаем модный, так сказать. Answers for each и здесь делаем такую штуку. Я скажу string builder append line Ну, и здесь делаем что? Давайте здесь добавим x. Ну, то есть это тот самый Айтем, который мы будем перебирать, соответственно, toString, string, как вы понимаете, и здесь мы сделаем return что там у нас string builder to string. В общем то что такое string builder. Надо понимать, что это специальный класс, который умеет по умному работать со строками, и чтобы не делать плюс равно. Я в общем то использовал string builder ну, надеюсь вы это все знаете если не почитаете полезные штуки ну и сейчас я запущу снова приложение. у меня естественно есть какие-то ошибки потому что у меня теперь уже нельзя создать голосование без вопроса, то есть я теперь должен использовать конструктор и в этот конструктор поместить непосредственно вот этот самый вопрос и теперь вот это вот отсюда вы можно убрать и в объекте в инициализаторе объекта я тут же создаю вот эти вот ответы КД запускаем давайте запустим, посмотрим что получается ну и как вы видите как вам видео показано А вот полансфера у нас 4 штуки но они не показываются, для этого нужно сделать то же самое, это overwrite string и для этого самого объекта, который называется пол overwrite string и здесь скажем следующее, return давайте воспользуемся интерполяцией, title пробел это будет вопрос дальше ну давайте э, откроем скобку закроем скобку и внутри напишем voids то есть сколько было голосов и э, через пробел поставим э, сколько было persons. ну то есть сколько было процентов и надо говорить о том что у нас это все может быть э, нулями, да, давайте сделаем, моя ну, вот про что хотел сказать двоеточие F ну то есть два символа после запятой мне будет собственно достаточно и таким образом вот вы видите, что у нас получилось видео, так, у нас как-то все сливается, варианты ответов но, так давайте сделаем такую штуку, которая позволит делать короткое голосование, то есть, ну как по-русски так сказать мне нужно теперь сделать процесс голосования да, Вот пол я вывел давайте я теперь сделаю таким образом что у меня есть пол я хочу сделать void void to и выбрать какой-то ответ вариант ответа то есть для того чтобы найти мне конкретные значения мне нужно писать полностью нормально неплохо, отстой или супер я добавлю в пол answer вот такое вот что-то 12 я добавлю какой-нибудь э, идентификатор, пусть он будет целый, э, ID, например. И теперь, когда я буду добавлять, э, ну, смотрите, на самом деле я здесь тоже могу сделать конструктор и сказать int id, то есть, каким образом у меня будет идентифицироваться конкретный ответ, и string, э, это будет, э, с маленькими, title, вот. И я хочу инициализировать свойства. Собственно говоря, немножко изменить конструкцию. Сеттеры мне теперь не нужны, потому что мне не нужно будет создавать их отдельно. И здесь вот то же самое, и это то же самое мне не нужно. Таким образом, у меня система немножко изменилась. И теперь я могу сказать, что у меня здесь будет new вот так вот title нормально. Давайте я воспользуюсь магией редактора и сделаю для всех сразу здесь у нас кавычки ну и теперь мне нужно здесь поставить один запятая и два три четыре и э, проверяем title один два три четыре здесь нужно поставить другие скобки соответственно и теперь у меня получается я могу сделать голосование таким образом, например, void за третий, за второй, за первый, за четвертый, ну и вот таким вот образом. Теперь у меня нет этого метода, давайте я его добавлю. Ну, смотрите, друзья, на самом деле здесь сейчас такое смешанное понятие, да, есть понятие rich model и anemic model. Я сейчас использую rich model, когда мы в модель запихивается еще и функционал, то есть какой-то behavior, так называемое, поведение этого объекта. Ну и, собственно говоря, action. То есть, когда я буду голосовать за объект, я возьму какой-нибудь ID и в списке попытаюсь так вот, var, item, writing, answers, то есть ответы неправильно написал. Ну во-первых, мы нужно знать, что они не равны нулю. Взять символ дефолт, то есть по умолчанию объект которого будет так. Лямбу нужно придумать. Идентификатор равен тому идентификатору, который я получу, и если объект не равен ну то есть у меня найдено. тогда у этого объекта э, я скажу что void прибавить давайте так вот voice, плюс равно э, ну один да? давайте сделаем таким образом чтобы я мог добавлять э, int значение например value какой-то то есть сколько я буду прибавлять ну допустим у меня голосовать будут зарегистрированные пользователи спонсоры могут по 50 символов приносить голосованию конкретно а не зарегистрирован только там по одному и для того чтобы это было таким образом я скажу что void value который можно прибавить равно по умолчанию единички а если будет передан объект то, собственно говоря, будет прибавлено целое значение, то есть, которое будет передано. Таким образом, у меня в классе ничего не поменялось. И теперь я могу запустить Ctrl F5. Ну и как вы видите, у меня голоса распределились. О, так у меня все супер. А теперь давайте представим, что я являюсь подписчиком, и у меня есть возможность передать 10 очков. Ну, я такой скромный подписчик. Вот. И таким образом получается, что мне осталось только посчитать проценты. Ну, возможно, даже я, наверное, еще сделаю вот здесь. Так, полностью. давайте перенесем его в отдельный класс. И здесь сделаем вот, вот такую звездочку, да, чтобы она немножко отходила от тайтла. Вот, так, думаю, нормально будет. Так, ну, давайте рассчитаем, собственно, вот это количество. И это делается где... Ну, вы, наверное, понимаете, что можно рассчитать это прямо в пол, то есть в голосовании в самой голосовалке, можно рассчитать какой-то в отдельном классе, и тут уже речь идет о том, где будет поведение вашей модели находиться ваша entity, если хотите. И здесь, как я говорил, есть Anemic подход, то есть Anemic Model, Domain Model и Rich Domain Model. Я буду это делать... Ну, давайте для начала разделим функционал. Я здесь добавлю небольшое поведение. Я так иногда делаю. Нельзя сделать, чтобы чисто было Anemic или чисто было собственно говоря Rich Model, поэтому они обычно как бы в куче идут. Давайте здесь делаем Set Persons, set Per, sense и сделаем вот такой вот метод, который будет принимать int total какой-нибудь voids ой, то есть всего голосов и в общем-то void будет ну, давайте проверим, что у нас if total больше нуля, только тогда установить void, потому что на 0 делить нельзя, а у нас будет void так, нам нужно persons вставить, я неправильно написал. persons равен voids, умножить на 100, разделить на total voids. Ну, давайте здесь поставим, что это у нас. Double. Вот, теперь у нас рассчитается процент. Теперь этот метод setpersons нужно где-то вызвать. Теоретически это может быть и вот здесь, после того, как мы, собственно говоря, установили значение какого-то одного бойта, то есть одного ансвера, то есть для одного, или сделать какой-нибудь метод, ну, допустим, ну, давайте опять же с забеганием на будущее, я сделаю здесь дополнительный метод, хотя даже, наверное, даже не знаю, наверное, немножко по-другому мы сейчас поступим, я пока здесь оставлю вот э, реализацию то есть при каждом войте я буду делать item э, собственно говоря мне нужно что сделать Set persons, я же здесь его обновляю и э, total ну давайте вот так вот сделаю по-хитрому var э, так у нас есть answers э, мы точно должны убедиться, что там не нул. И мы должны просуммировать все голоса. В противном случае 0 вернуть. И там у нас внутри где-то влесится сетперсенс проверка на больше нуля есть. Ну, давайте запустим эту штуку. Диана ну и как вы видите, о, у меня крутой, <крутой> расчет получился на самом деле да? так, давайте поставим бряком, вот здесь вот, например нет, в конце, вот здесь и посмотрим, что у меня не так итак, смотрим на пол у меня есть 4 ответа и здесь у нас давайте я вам покажу еще одну штуку смотрите, в дебаге я сейчас вижу ну, вот такую вот информацию я могу поставить title, я могу поставить void, и могу поставить person, и теперь, когда я наведу на пол, answer мне показывается таким способом, но есть еще другой вариант, потому что если вы закроете студию, сбросите, у вас там настройка сломается, давайте я вам покажу еще такую штуку, сейчас, сейчас мы делаем обязательно э, такую штуку хочу вам показать я думаю, тоже вам пригодится э, вот так можно сделать, дебагер дисплей и здесь указать собственно говоря, что у нас там, question вот так вот нужно. question текст, ну вот так вот если по-быстрому, question, text и, а, мне нужен answer вообще-то, да? я не там, но это тоже нормально здесь тоже добавим атрибут такой, debugger дисплей, то есть в режиме дебагинга показывать здесь title а, нужно такие скучки написать как он там называется, title у меня же title есть, да, title а, не писал вторую скобку здесь написать voice вот она подсвечивается и здесь можно написать persons да. вот и теперь, когда я запущу в дебаге у меня здесь пол, без всяких вот этих вот... Ну, во-первых, у меня здесь уже показывается title. Вот question text автоматически моего title показывает. И даже не так вот. Если я наведу просто на пол, у меня уже показывается вместо всего объекта только наименование. Я там так и поставил. А у ответов, ну, как вы видите, у меня здесь есть э, закрепленный. Э, можно поставить вот таким вот способом и уже вот отображается. Ну, так, на будущее, если вдруг вам пригодится. Итак, что у меня здесь неправильно считается? У меня здесь неправильно считается, ну, видимо, все. Давайте проверим, разберемся, что не так. Для начала. Так, здесь точно все правильно. Здесь. А, ну да, конечно, здесь получилась фигня. Смотрите, я при каждом голосовании пересчитываю только у одного. Uh, собственно говоря, атома, который, собственно, голосую. Поэтому, ну, конечно, так не делается. Давайте у всех ансеров, uh, у всех ответов мы сделаем что? Ну, давайте вот так сделаем. For each. И скажем, чтобы все снова были пересчитаны. Set person, uh, persons, oh, блин. Установить процент для всех. Uh, и здесь мне нужно uh, Total. А, ah, вот он. Total Voids. Ctrl KD. Давайте запустим еще раз. Ну и, как видите, теперь все сработало. Все верно. Смотрите. Вот такой подход, он на самом деле мне не нравится. Почему не нравится? Потому что у меня есть пол, есть пол ансверс. И они могут использоваться вдоль и поперек, как хотите. В общем, можно... Давайте уберем здесь бляку можно в какой хотите последовательности можно создать и а и потом вынести я предпочитаю использовать более красивый подход и называется он Fluent Interface. и вот для того чтобы он заработал давайте я его сделаю. как он будет выглядеть ну для начала для начала давайте сделаем вот такую штуку я сейчас все закомментирую вот это вот реализация вот чтобы было чисто а теперь смотрите, я буду делать вот такую штуку. Пол равно, нет, давайте, а, ну хорошо, будет будет так. Uh, new пол builder. Ну, опять же повторюсь, вот та реализация, которая существует сейчас, она, собственно, игра рабочая и, в общем-то, никуда не денется. Если вам это нравится, можете использовать, но я покажу другую реализацию, которая мне больше нравится. Итак, я сюда захочу подставить сразу, то есть пол builder. У меня будет делать вот такую штуку. Пол билдер будет чего-то делать. Ну, например, креатить пол. Или, ну, как вариант. Дальше. Я хочу, чтобы у меня здесь через Runt API я мог добавить пансер, какой-нибудь один ответ. И здесь я также хочу установить один. Давайте я вот так вот сделаю. Ctrl-C, Ctrl-V. И вот тут вот так вот сотру, здесь напишу, вот так вот, точка, Add answer 1 и, да, как-то вот так, точка, здесь поставлю запятую, build. Ну, вот так вот, то есть у меня таким вот образом создастся вот этот вот самый пол. Дальше я хочу, чтобы у меня все то же самое произошло, О, тут как бы без изменений. Вот и дальше после этого я хочу, чтобы у меня не просто была возможность получить сразу готовый результат после каждого голосования. Я хочу получить какой-нибудь резал, который будет делать что, ну допустим, опять же самый тот пол билдер. Давайте правильно напишу его да, давайте я его правильно напишу пусть он будет статичный метод, допустим, get result, потому что данные у меня уже есть, ну вот, как-то вот, например, вот так ну, или нет, давайте build я отсюда уберу, скажу, что это у меня builder ну, просто мне вот так вот хочется, var пол равен что там, builder .build, вот ну, вот так. вот. И теперь я смогу вот к этому билдеру обратиться. Вот таким вот образом, чтобы не был инстанс. Смотрите, мне осталось только создать этот самый полбилдер. Ну, какие плюсы от этого? Он ну, помимо того, что сложности добавляет. Наверное, вы в будущем поймете, если будете смотреть эту серию. Напоминаю, что лучше подписаться. И, в общем-то, я теперь могу сказать, консоли write result какой-нибудь. Ну, пока пусть будет просто result. Ну, давайте напишем тут string в конце концов. Вот таким вот образом, то есть резал должен что-то возвращать. Вот такой подход я хочу реализовать, и для этого мне нужно сделать следующее. Давайте для начала создадим новый класс, который называется класс builder. Как вам это видео прикольно? Question. Question. Text. Ну или так вот как-то так. Enter, да. И давайте я вынесу его в отдельный файл хорошо и теперь что-то я неправильно написал вот так вот. в общем этот билдер у меня должен собирать каким-то образом ну давайте буду короче делать так мне проще объяснить как это работает смотрите add answer на самом деле здесь все просто мне нужно добавить метод который должен вернуть ну во-первых он должен вернуть пол билдер Uh, здесь идентификатор id uh, здесь uh, title да вот так вот и мы должны сказать что uh, ну во-первых давайте return так сейчас соображу this, мы должны вернуть его же Bar uh, item пол builder здесь добавить один запятая здесь title и, собственно говоря, мне нужно сюда прокинуть как-то тот самый пол, который я буду, в общем-то, дополнять. Ну, я сделаю вот так вот. Uh, items. Uh, я скажу, что я хочу добавить. Вот так вот. И теперь, соответственно, мне эти items нужно где-то сохранить. Uh, list of Answer. пол, Answer. Нет, не так пол-ансвер вот так вот и эта коллекция мне равно вот таким вот образом хотя теоретически я могу создать ее и в этом в конструкторе но я вот так вот сделаю так мне в принципе тоже удобно и здесь естественно должен быть пол Answer. и таким образом у меня подключились вот эти вот все я каждый раз создаю билдер возвращаю его, создаю возвращаю создаю возвращаю новый answer и возвращаю билдер и теперь мне нужно вызвать метод пол давай build здесь мне уже нужно вернуть тот самый пол то есть голосование это паттерн называется построитель ну или по в общем то по английски это билдер и сюда мне нужно отдать question, который я получил вот здесь и этот question я теперь отдаю сюда question и э, мне к этому полу еще нужно добавить эти самые айтемы. ну и в общем-то я могу здесь сделать некоторые ограничения на то, чтобы мне пол нельзя было создать Вар, сейчас секунду напишу Пол равно вот таким вот образом. А, нельзя было просто так создать голосование. То есть билдер накладывает некоторые ограничения, некоторые правила сформирования этого пола. А, ну, в смысле этого голосования, объекта, если хотите. И теоретически могу сюда отдать как раз те самые ансверы. Как они там? Айтемы, да? Items и изменить конструктор, то есть достаточно сложно будет создать, ну или через фрич напихнуть, в общем разные варианты создания я могу сделать таким образом, что у меня вот эта штука теперь тоже может появиться только через iEnumerable пол ансвер ну вот так вот ансверс uh, я прошу прощения за мой английский вот, и собственно говоря, вот эти вот ансверс будут равны вот этот вот ансверс ну, конечно же их тут много. Давайте напишем еще пару букв. А, вот. И э, что? Что она не хочет? То лист, да, касту лист. Ну, давай так. Вот. Ну, давайте здесь тогда лист напишем, -то по привычке написал лист. И ну тоже неплохо. Лист. И здесь удалим, то есть теперь у меня функционал практически вернулся, я здесь возвращаю уже go. это здесь могу теперь написать Return, и у меня появилось некое место, которым я могу перед тем, как вернуть пол, проверить его, все ли на место, правильно заполнено, количество айтемов и все такое. То есть построитель, он работает по такому принципу, что позволяет управлять созданием объекта. Возвращаемся в программ. И теперь у меня и здесь, и здесь работаешь. Теперь мне нужно получить результат. Ну, с. Давайте вот так вот. Снимем. У билдера должен быть свойство result. И смотрите, я могу здесь вернуть строку. Для того, чтобы у меня здесь вот two string работало. Но я сделаю немножечко по-другому. Я здесь верну, допустим, resultView. Вот таким вот образом объект, который я сейчас создам и этот объект будет иметь метод ну, какой-нибудь ну давайте вот так вот, нет, давайте напишем красиво давайте сделаем пока вот так вот строка я потом покажу getView вот таким вот образом и мне нужно будет вот на этот. Ну, во-первых, давайте сделаем так. Конструктор, закинем тот самый пол, из которого мы будем создавать ответы, ну, то есть генерировать эту view. Я сейчас все сильно усложняю, но поверьте мне, это в будущем будет супер красиво. Uh, так теперь заберем пол и где-то тут у нас uh, вот в right line пол это был пол to string вот этот вот где нет вот он пол вот я вот он to string я тут to string отсюда вот заберу вот таким вот образом и uh, как раз вот этот самый пол view где он у меня был по-моему здесь Давайте его отдельный класс быстренько вынесем. Вот. И я здесь отдам вот эту вот строку, которая как раз вернет мне вот тот же самый результат. Так, ну, Мне нужно, конечно же, пол с подчеркиванием. И здесь то же самое. Нет, с подчеркиванием. И подчеркивание пол. Точка, вот так вот. Ой. Вот, э, то есть получается, что э, у меня получилось большое количество классов, которых я настряпал налево и направо, но в дальнейшем я вас убеждаю, что вы поймете, для чего это сделано, и этим самым, э, в общем-то, хочу вас э, заставить подписаться, если хотите. В общем, здесь э, пол билдере я должен, так как у меня здесь уже пол есть, или в общем-то я могу здесь хранить в этом билдере, или я хранить его не буду я этот пол буду передавать сюда это самое голосование, и здесь буду возвращать new пол uh, uh, нет, не пол пол Пол результ или как я его назвал-то? а, result view давайте тогда не result view его назовем а м -м, как раз пол результат сыр вот таким вот прям классом его и обзовем но ну, естественно метод нужно сделать публичным и здесь скажем new пол и отдадим сюда пол который нужно обработать и в общем то здесь нужно поставить return. ну или по модному можно сделать э, вот так вот, через лямду и сказать что у нас теперь эта красота будет выглядеть вот так Вау, wow. даже вот так, ну вообще красота вот, и собственно говоря ну здесь конечно не один нужно поставить ID вот таким вот образом теперь у меня все то же самое должно также сработать как и раньше и в общем get с. и мы сюда должны дать тот же самый пол и я нажимаю Ctrl F5 где мой ответ так, у меня здесь конечно же не стринг должен быть у резолта, а тут самый getView, Ctrl F5. Ну и как видите, все как работало, так и работает только Теперь... У меня появилось большое количество точек входа на расширение, то есть на масштабирование. У меня есть отдельная штука, которая называется полрезал, где я могу через конструктор сюда прокинуть нужные мне вещи, всякие разные полезные, неполезные репозитории, сервисы, построители. И здесь в этом GetU применить их, использовать, то есть не использовать string билдер, который, кстати, здесь создает как New Instance, а применить вот этот Dependency Injection, принцип, который позволяет сюда внедрить то, что я буду использовать для генерации этого самого результата, и это может быть и построитель графов, и, собственно говоря, всяких диаграмм, или просто текстовой, вот как здесь в варианте. Но ну, я думаю, что вы услышали, да, о чем я хочу сказать. Более того, появляется билдер, который может контролировать процесс создания этого пола, проверять наличие там ансверов, то есть ответов на этот пол, проверять их там, на матершинные слова в конце концов, да? то есть здесь в этом процессе перед тем как вернуть новый пол, я могу проверить сеансовые, то есть опять же, то есть такая дополнительная гибкость вот. Дополнительная гибкость формирования объектов. Да, это немножко сложнее, но тем не менее это дает достаточно большое количество плюсов. Если учесть, что я буду продвигать эту систему дальше, то есть двигать ее, развивать, надо понимать, что это будет все усугубляться, улучшаться, масштабироваться. И, в общем-то, как бы... Я, я, у меня конечная цель этого проекта сделать себе голосование на сайте. У меня будет какой-нибудь вот такой вот голосование, которое будет, может быть даже на Блейзе. Ну, то есть это вот далеко идущие планы. Это такая импровизация. Я надеюсь, что она закончится успехом. Ну, а для того, чтобы это, собственно говоря, случилось, вас в очередной раз прошу подписаться на канал, чтобы получать уведомления. все эти деньги через Patreon, ссылка в описании. Ну или на PayPal, хотя нет его загрели уже. Вот. И с вами прощаюсь на этом. Всего хорошего и пишите правильный код.